На сегодняшний день в мире существует множество криптобирж, каждая из них обладает преимуществами и недостатками, но понять какая же биржа подходит именно вам достаточно сложно. Вас приветствует канал Ростиксона, и сегодня я вам расскажу как выбрать подходящую биржу для торговли криптовалютой. Поехали!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 Он может колебаться на десятки и даже сотни процентов в день. Например, 12-13 марта цена биткоина рухнула более чем на 50 процентов. Также повел себя и курс эзериум. Такая нестабильность в цене сделала в цифровых активах излюбленным инструментом для спекулянтов. При выборе биржи в первую очередь важно выяснить, имеет ли она официальное представительство в России. Это может упростить и ускорить процесс решения проблем. Например, если средства пользователя пропадут, если аккаунт будет взломан или временно заблокирован. Важно обратить внимание на интерфейс, он должен быть понятным и удобным. Если это не так, пользователь может не разобравшись в инструментарии торговой площадки допустить техническую ошибку, которая приведет к потере средств. Это становится наиболее актуально во время резких скачков цен криптовалюты когда трейдер должен принимать быстрые решения, чтобы, например, продать дешевеющий актив или же купить его. При поиске площадки важно учитывать количество торговых пар, а также какие криптовалюты на ней представлены. С одной стороны, чем больше цифровых активов, тем больше возможностей для торговли и инвестирования. В другой площадке могут добавлять токены малоизвестных проектов, это один из способов заработка. Соответственно, если компания проводит листинг сомнительных монет, она подвергает пользователя риску вложить капитал в токен, выпущенный мошенниками. Регистрация и вывод криптовалюты. Как правило, люди игнорируют пользовательское соглашение. При регистрации на биржах делать это категорически нельзя. Если вы не знаете условия, на которых работает площадка, то можете потерять свои средства. Обязательно вчитывайтесь в условия регистрации на бирже. Они могут содержать много важнейшей информации. Например, компания может не предоставлять услуги пользователям из вашей страны. Или же торги на бирже будут доступны только после прохождения верификации. Это же условие часто необходимо для вывода средств. Пример. Биржа привлекает клиентов акции из категории «Зарегистрируйся» и выиграй 200 долларов» или другими подобными способами. Пользователь создает на торговой площадке аккаунт и переводит на него средства. Когда становится очевидно, что на платформе практически нет торгов, или выясняются другие негативные нюансы, начинающий трейдер решает сменить биржу. Но оказывается, что это невозможно без прохождения процедуры подтверждения личности, она в свою очередь растягивается на дни, недели и месяцы или вовсе не проходит без объяснения причин. Поэтому обязательно проверяйте условия вывода криптовалюты. В них также может быть указано, например, что снять средства можно только раз в день в определенный период. Это может стать проблемой, если деньги понадобятся вам срочно. При выборе площадки следует изучить способы ввода и вывода средств. Чем их больше, тем удобнее будет использовать биржу. Также количество вариантов снятия и пополнения денег может поговорить о репутации компании. Как правило, популярные платежные системы не работают с торговыми площадками, замеченными в незаконной деятельности или имеющие подтвержденные жалобы со стороны клиентов. Важный аспект среди условий вывода – какие комиссии площадка берет за снятие криптовалюты. Разумеется, пользователю выгодно, чтобы они были как можно ниже. Давайте с вами подведем итоги. При выборе биржи обязательно следует тщательно изучать условия регистрации и вывода средств. Отдавать предпочтение желательно крупным известным площадкам. У них больше доходов, часть которых может быть направлена на улучшение системы защиты. Их руководство сложнее пойти на преступление, так как личность известна обществу финансовым регуляторам. Обязательно следует проверить в интернете, нет ли на торговую платформу жалоб среди пользователей не была ли она задействована в мошеннических схемах или подвергалась кахерскими атаками. Также важно убедиться в том, что биржа имеет большой объем торгов и при этом не накручивает его. Также от себя я хочу добавить, что я бы порекомендовал вам биржу Gate.io. Gate.io прекрасно справляется со всеми пунктами, что были указаны в видео. В целом, криптовалютная биржа Gate заслуживает внимания как профессиональных трейдеров, так и новичков. Платформа привлекает инвесторов своими финансовыми продуктами, такими как маржинальное кредитирование, заимствование или периодические инвестиционные планы. Некоторые критикуют Гейт за отсутствие прозрачности, но за годы работы биржа заслужила доверие трейдеров и инвесторов со всего мира. А на этом у меня все. Если вам понравилось данное видео, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем удачи и до новых встреч!